Здравствуйте, дорогие мои друзья. Ну, знаете, помните, Гончар сказал, что надо, как говорится, купировать Владимира Вольфовича Жириновского. Ну, для меня немножко было удивительно, думать, что там. Вроде это... Ну, бузатерит он, бузатерит. Понятно, что он там... Деньги, они все из одной кормушки. Понятно, что он тоже там, тоже такой жук, если не сказать больше. Понятно все, но не самая же такая ключевая фигура среди этих упырей. Ну, не самая ключевая, так. Какой-то это, ну, больше весело. Кроме него-то никто и не скажет. Никто, как говорится, Единой России там, ну, не пендаль, а так, это, не подгадит им. Понятно, что гад. Понятно, что это. Но все-таки, ну, вот, вроде как бы в качестве эксперимента или еще что-то Гончар вот выбрал, что Жириновского надо... Ну, не это, не дай бог, не, ничего плохого с ним, а как бы, чтобы он от власти, от власти-то ушел. И, соответственно, с ним уйдет Жириновский и вся, как говорится, партия ЛДПР посыпется. Потому что, кроме него, там. То есть в чем-то это правильно, потому что эта липовая позиция ну, создает видимость, что вроде есть. Есть какие-то силы, которые имеют другое мнение. На деле это, понятное дело, цирк, веселый цирк. Поэтому в чем-то, наверное, он прав. Хотя я как-то к Жириновскому так относился даже с некоторой симпатией. Потому что мне нравились его вот эти вот соленые словечки. Я и сам люблю, как говорится, поругаться и пообзываться, как вы знаете. Ну, виноват, виноват. Ну, вот сегодня мне как раз э, гончар прислал... Сообщение, что Жириновскому крепко поплохело. Вот крепко поплохело, его даже отправили в какую-то специальную президентскую клинику, где там, наверное, сидят вот эти вот не только врачи, но и кремлевские колдуны, потому что совсем он как бы чуть не в реанимации. Правда, друзья, неправда, проверить не могу. Чувствую, ну, наверное, наверное Жириновский, Жириновский на ближайшее время с гибели ему желать не будем, но видимо от политики он, наверное, должен уйти будет. То есть задачу, как говорится, ну гончар, так сказать, пацан сказал, пацан сделал. По нашему, как говорится, по это, ну то есть не по нашему, по ихнему, по Бандюгановски. Но слово, слово держит. Не знаю, радоваться или печалиться этому событию, потому что, конечно, там таких упырей. Лучше бы, знаете, этого, Сечина упаковали или какую нибудь войну бы, так как говорится, тоже на это, на длительное время куда-нибудь, чтобы они в больничке подлечились, так, в коме полежали э, месяцев 5-6. Вот, вот это да. Ну, это, проблема это все равно не решает перемены месяц слагаемых сумма не меняется на место одних упырей вытащит других но может быть другие поймут что не природ не просто не просто все что несмотря на всю вот эту охрану несмотря на этих там кого они выписывают всех этих колдунов шаманов каких-то черных а достать их можно как говорится есть божий суд на перстнике разврата вот Проводником этого божьего суда, возможно, и выступает наш гончар. Посмотрим, друзья мои, посмотрим. А мы пока стараемся с вами выполнять более благостную задачу. Не это. Чистить пространство. Хотя благостное и благостное, а тоже паразиты-то мрут. Как не говорите. Поэтому вроде пространство чистим, а паразитам-то горло перехватывает. чудные времена живем в чудные страшные как сказки как настоящие сказки братьев грим не такие не эти причесанные которые мы с вами все знаем там красная шапочка там пряничный домик там кто еще там кот в сапогах не такие прикрашенные а вот такие сказочки которые по-настоящему братья грим писали и мы друзья моих в этих сказках пока похоже оказались тоже знаете действительно за что боролись, на то и напоролись. Хотели сказку сделать былью? Получайте. Получайте. Ну, ничего. Посмотрим, что будет дальше. Все, друзья мои, пока.